Всем привет! Как я обещал в одном из предыдущих видео, сегодня еду летать на самолете. Как мне рассказали, это будет одномоторный самолет, по-моему, Як-18Т, где помещается одновременно 4 человека. Это один пилот, пассажир с правой стороны и два пассажира сзади. Обещали покатать, обещали научить управлять самолетом. Никогда в жизни этим не делал, сегодня попробую. Посмотреть, что это из себя представляет Что это такое Показать пару каких-нибудь акробатических элементов в воздухе Надеюсь выдержать весь этот процесс И отчитаться перед коллегами, которые подарили этот сертификат Итак, еду в аэродром Молина Бывший военный аэродром Ныне это аэродром для учебных и, скажем, любительских полетов Компания Flyzone организовывает полеты. Ну, сейчас приеду, посмотрю, что такое, посмотрим. <звы> вот по сути полтора часа, и мы на месте, находимся сейчас вот на аэропорту. За моей спиной самолетики. Но это не те, на котором я буду летать. А, тот улетел, мы его только что сняли. На самом деле первый раз в жизни участвую в таком мероприятии, даже не знаю, что сказать, но, наверное, будет интересно, сейчас посмотрим. Ну, России, старенький, еще со звездами. А вот и подъезжает наш транспорт. Как-то он слегка подскрипывает. не тесно, <связь> Ну, в такой кабинет, конечно. Сюда. Это я просто проверяю кресло, чтобы удобно смотрел и посмотрел, что там подкачивает. Это разные системы, есть, где надо накачивать давление. Смотрите, значит, ну, Полет проходит следующим образом, то есть взлетаем, набираем высоту, там от аэродрома немножко отходим, после этого по команде берете штурвал, пробуйте немножко поуправлять. Так, сейчас давайте Возьмите А, вот этот. давайте угу. мне Значит, вот одевайте их и старайтесь вот эту не трогать. Я сейчас на клей посадил. А, понял. Такая хлипкая блин, американская штука. Ох ты! слышно, да? Ну так плотно. Ага. Вот, то есть мы с вами отлетаем там немножко Пробуйте управлять, в принципе возвращаемся назад, садимся по команде можно отстегнуться и. Говорит, когда мотор выключен, уже пересаживаемся прямо в конце полосы, ага, не, спеша пере... да, не спеша пересели и по той же схеме второй-третий угу. полет по управлению самолетом значит штурвал у вас будет ну, крен лево крен вправо понятно интуитивно от себя даем нос вниз опускается, скорость растет на себя тянем, нос поднимается вверх скорость падает вот указатель скорости показывает десятки километров в час 100, 150, 200 и так далее высотомер показывает высоту сотни метров горизонт показывает положение наше в пространстве время показывает набираем высоту или снижаемся вот, ну и вот, указатель курса, в общем, основные приборы все, наверное, если что-то еще интересно, то а скажите, что... А -то. топливо где -то. Топливо? А топливо вот эти пустые. Педали, тормоз, сцепление, газ, педали это влево-вправо, на хвосте руль вертикальный. А рядом с топливом там получают температуру, что ли, да? А заслонки? Заслонки убрать, все это. На какие-то? Бой. У нас все уже убрано. Разлетали. Подкрыл А вот кнопки вот эти на руле это. Переговорно. Это переговорка вот с. А слева. А слева это с диспетчером. А вот это там большая такая. Катапульта. А это лучше не трогать. Все, хорошо. А ты да? Ну чё, полетал. Еду, вот третье кислояблоко яблоко я, ребят. Это явно тема на любителя. Вот эти горочки, почечки, Это пипец. Желудок на голове. Не знаю, к этому надо либо долго привыкать, либо быть фанатом неба, вот таких ехал самолетиков. По мне, так лучше по земле, да, либо на Боинге. Была мысль, приеду на работу, уволю всех, кто подарил это. Хотя, знаете, вот по сути, управляя самолетом, думал, на что может быть похоже. По сложности управления, ну не знаю, катер, наверное Нет, катер все-таки легче Что-то Что-то среднее между управлением катером И Жигули Семеркой Вот Ощущения, когда говорят Непередаваемые вот, вот реально непередаваемые ощущения Рот надо двумя руками держать. Нет. В общем, кому как, наверное, правда говорят, рожденный ездить, летать не должен. Все, пока.